Я хотела бы начать с того, что мы попробуем вот немножечко остановиться в сегодняшней такой нашей небольшой информационной и рабочей вонке и попытаться зафиксировать ситуацию, которая сегодня происходит. И происходит сегодня как в мире, так и в Беларуси. Итак, мы остановились на том, что такой подобной идентичной ситуации у нас пока еще не было, как и не было опыта работы вот совершенно в таких же условиях. Многие работают из дома, и мы сегодня говорим и об условиях, и о вызовах. вызовах. как Мы, как медиа, сталкиваемся сегодня с ранее неизвестным чем-то в беларусской реальности. Итак, что это может быть, я сейчас, наверное, коротко перечислю, и дальше мы перейдем к обсуждению того, так ли это, может быть, что-то можно дополнить, и как, в общем-то, сегодня наши медиа справляются с этим. Итак, это частичное скрытие информации о происходящем от белорусских властей. Это фейки, как во всем мире. Это прямая угроза здоровью и жизни журналистов, потому что мы работаем не все дома, некоторые работают в офисе, некоторые вынуждены общаться с врачами, либо посещать открытые мероприятия. Снова возникают вопросы этики, это и раскрытие источника, персональных данных, это вообще чувство меры во всем. И тот же тот Voice, то есть как мы работаем сегодня с нашей аудиторией, и здесь мы должны выступать, опять же, и не только как проводники информации, но и пытаться, в общем-то, ее фильтровать. Я, наверное, сейчас в первую очередь попрошу высказываться представителей медиа, как это происходит, например, давайте начнем с Анны, как это происходит сейчас в Праге, все ли эти вызовы актуальны, для вас и на самом деле, что вы чувствуете, как обозреватель именно белорусской службы, то есть какие нюансы именно в белорусской ситуации? А Наиперш, я витаю с карантину, с карантину, а я витаю, вот, два я в офисе, практически не выхожу, Ношу, это вовремя неприемлемо, это вовремя Я нашу маску. это для работы журналиста у коронавируса Глядите, любое ческое телебачение, кожный журналист, каждый ведущий, навод, прогноз на дворье, гэтий человек будет у массы. Как будет у массы президент, премьер-министр, ну, любой человек, у которого дарует комментарий. Первым перейти на белорусской ситуации, литерально одним сказом про ситуацию в Чехии. Два раза на день дается оперативная информация про колькость Ахвяра, про колькость тех, кто выздоровел, про колькость тех, кто захворил, а, кто помер. Кто помер, даются детально все хворобы, которые мил этот человек, дается детально взрослый, и место, где этот человек жил, и каком шпитале он помер, и так Я это покрысливаю, потому что у нас, в нашей практике министерство Штахового здоровья сказала, что нельзя оказать место, где человек захворел, находится в Чехии. Это не ма, и на сайте, который обновляется в режиме онлайн, можно поглядеть человека, из какой страны захворыл, яко был взросто, кольки мужчин, кольки женщин, кольки детей. любая доступная информация. И вось один обиживание для членских журналистов – это вот маска. Так, ну, с ним, можно, с ним можно жить. А что пишется в Беларуси, поскольку я працюю с беларуской тематикой? Ну, наипер ж, это, конечно, закрытость державных выдачных структур. Правда, сказать, они стали больше открыты, чем для них, але это все равно не правонально с тем, что отбывается у той же Чехии. Ну, например, я делала интервью с Максимом Очередним, э, холодным лекаром третьего десятого шпиталя. Ну, по-перше, он сам вычитывал материал, потом в день я ходящая вычитывала Министерство Аховы Здоровья, э, проверяла. А, и, и я ну, не знаю, на коль это как правило, но не будет лекарь, как выглядит. Я очень часто вертала дорожных на лекарей в Беларуси без взгоды своего начальства, а начальство отечественного министерства плохого здоровья не будет давать коментарь журналистов. Элементарно взять люди коментарь доктора, которые работают с хорами на коронавирус. И это ну, мы все верны. Это практически не могло сделать в Беларуси только в умовах анонимности. Я скажу, чтобы эти верны не доверили, но официальных было бы меньше, когда докторы, которые реально работают с хорами, они спокойно давали интервью. Ну, мы по-кульному такой ситуации. А что вы скажете по поводу вот именно работы из дома, вот этого состояния журналиста, который должен давать информационную повестку, но находится сколько вы недель уже? И... Два-три дня. Угу. То есть это как-то и... влияет на ваши вот ощущения на, на саму подачу информации? Ну, працуешь больше, пробуешь. Выходит собачкам, как крыху масы, как крыху медь на свежего ветра. Працуешь реально больше, ничто тебе не оттягивает. Все способы, все коммуникации позволяют контактировать с коллегами и координировать все наши действия. Все с ужасные сроки, ну, позволяют нам записывать интервью, позволяют связываться. Ну, некие вещи, чтобы работать больше складано, а но я всю свою работу работаю. А вот я бы сказала лучше что ты у нас дома чем, сидишь в офисе, будешь на раду. Таким шином. И я бы, наверное, хотела попросить прокомментировать в общем-то этот же блок других наших представителей медиа: вот что касается того, когда происходит ситуация, когда все-таки вот есть какое-то такое подозрение, но вот что-то вот власти как бы не договаривают. Что в этом случае делают медиа, то есть, как, как вы реагируете так, чтобы с одной стороны быть максимально корректными, с другой стороны, все-таки поднять вот этот вопрос э, и дать максимально полную информацию обществу. Я не знаю, возможно, есть какое-то э, желание высказаться у Александра Владыка онлайнер. Можете к нам подключиться? Да, здравствуйте еще раз. Достаточно выехать, наверное, в, в регион, куда-то подальше от Минска, и вы услышите, что э, в Минске сотнями закапывают э, в закрытых гробах людей. Это, эту информацию, ну, это не считает тех писем, которые приходят к нам. А у всех есть родственники, друзья, знакомых, которые умерли. были были же Был же у нас сейчас кейс из, э, с умершей коронавируса и не от коронавируса, да, за который были проблемы потом у коллег. Мы, наверное, ну, подозрительность и недоверие у нас в генах, и были там исторические какие-то предпосылки, мы их не, не поддерживаем и не поднимаем эти штуки. Ну, потому что опровергать, опровергать вот мифы на уровне «одна бабка сказала» — это значит ввязываться в какую-то эту дискуссию. А в целом, вот у меня лично какого-то опасения договаривают власти или не договаривают, наверное, вот на каком-то критическом высоком уровне нет, потому что ну, мы не в пещерном веке живем, и случилось бы что-то в больших масштабах, а все это бы вылилось и в соцсетях и так далее. Поэтому... Ну, редактора, а, это... а, какие вот новые, не знаю, какие-то вещи, которые вот всплывают в работе в связи именно с этой ситуацией? Либо все, в принципе, известно и понятно, либо есть какие-то точки, которые хотелось бы все-таки прояснить. Ну, прояснить прояснить у кого? Видите, у нас же обострились эти фейки-дефейки еще до коронавируса, да? Наверное, по-другим, может быть, каким-то поводом. И сейчас вот такое есть и у государства инструменты, оружие вот, борьбы с с распространителями информации. А вот проблема есть, проблема есть проверки информации, потому что есть как бы пожелания, наверное, и из пожелания, не знаю, там, давайте назовем там от государства, но негласное, да, давать какую-то официальную информацию и так далее, и опровергать сети или не, не публиковать какую-то там ложь и фантазии. Но проблема есть с, с получением этой информации, это на самом деле сложно. Ну, круто, я завидую, что вот два раза в и онлайн, а, а мы получаем это, наверное, раз в день, но сейчас в неизвестное время, и вот еще на, на костылях такие эти цифры, которые мы потом сами складываем, и потом еще кучу раз уточняем вообще, правда это или нет. Вот такие есть проблемы, и, ну и поди разберись сразу, учитывая, что это надо это быстро все делать разберись где там где правда где вымысел и как вот не, не влететь в капкан какой-то. Да, спасибо. Может быть у Ольги есть еще комментарии, как у представителя тоже медиа. Я очень поддержу коллегу, мне кажется, ну вот очень совпало с моими какими-то ощущениями. Здесь сложновато вообще как-то вопросы ставить в этой ситуации. То есть, ну вот будем логичны, да, мы э, выполняем свою работу примерно так же, как мы выполняем ее всегда. Что нового, собственно, внес коронавирус? То, что это очень общественно важно, то, что это затронуло весь мир. Но основных каких-то основополагающих, э, каких основополагающих принципов нашей работы, оно вроде бы пока не всколыхнуло. Но ну, вот мы дойдем до этого еще про раскрытие персональных данных. Ну, вот это мне кажется самый такой какой-то острый момент. Да? Раскрытие персональных данных человека, который заболел или который был госпитализирован, не дай бог, умер, но, ну, к счастью, у нас пока таких случаев вроде нету. Это единственное, на мой взгляд, новое. все остальное мы выполняем ту же работу, что мы выполняем всегда. Ну, как бы никаких проблем здесь. Ну, проблемы всегда есть. Ничего супер нового я пока не вижу. А мы работаем с очень тонкими вещами: да? это здоровье, а это точность информации, которая имеет значение буквально национальное. То есть, ну, как журналист может задаваться вопросом, а власть же что-то не договаривает, как с нее что-нибудь спросить. Ну, мы в такой ситуации, что мы балансируем между информированием общественности и влиянием на эту общественность, когда каждый день люди гуглят там и ищут информацию о коронавирусе. Ну, ответственность большая. Как, как мы можем максимально аккуратно, так же, как и всегда, естественно, просто здесь еще и риски возросли. Не только риски для газеты, но и, и там медиа любого, но и риск того, что ты действительно обманешь. В такой ситуации, когда есть национального масштаба какая-то проблема, в первую очередь, конечно, приходится ориентироваться на официальную информацию, потому что в очень многих других случаях ты рискуешь подставить себя, медиа и заодно читателей, потому что ну, скажешь что-то не то. Да, у нас, тут я абсолютно согласна, власть и Минздрав сейчас отгребает, простите меня за такие слова, за то, что было когда-то, что было с Чернобылем, вот за все те ситуации, которые потом были раскрыты как обман аудитории. Естественно, прилетела как бы обраточка и все, и люди не верят, ну то есть это, это правда, с этим приходится считаться. Минздрав говорит, что они максимально открыты. Сегодня они объясняли, почему не каждый день дается информация. Ну, то есть это максимальная открытость от нашего Минздрава, на данный момент, которая может быть. Конечно, хотелось бы, чтобы еще больше. Хотелось бы, чтобы каждый день, хотелось бы, чтобы на все отвечали. В любой момент мы обратились, написали письмо, нам там через минимальное время все объяснили. Да, всего этого хотелось бы больше. Вот это правда. Но это такие же требования, как... И всегда. Я хочу, чтобы журналистам отвечали сразу, максимально полно, снимали трубки, все говорили, да, ну, это естественно. Но вот для меня в остальном это та же работа, что и обычно, когда мы отвечаем за каждое слово и должны его перепроверять и быть максимально осторожными с уточнением, что это еще и такая очень острая проблема. Да, я вижу желание высказаться у Елены. Пожалуйста, включайте звук. Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот абсолютно с Ольгой согласна. С одной стороны, мы действительно работаем, как работали, однако, мне кажется, у нас увеличилась ответственность. Понимаете, одно дело писать о чем-то, о чем, о чем ну, пишешь, по накатано, другое дело о том, что очень... Важно, волнительно. Все, что касается безопасности, это, понятно, читабельно. И вообще здесь идет вот что. С одной стороны, Минздрав, да, действительно информацию дает, но, например, для меня, вот их бесконечная статистика, я, конечно, хочу, мало что значит. То есть, с одной стороны, я, конечно, хочу, чтобы статистика была, была ежедневная, это очень важно, ее надо давать, однако на этом же долго не проедешь. То есть, нужны ракурсы, нужны истории. А когда касается ракурсов истории, то здесь действительно блок. Я вот согласна с тем, что вот, как Анна говорила, что действительно очень сложно кого-то найти, с кем-то поговорить, но при том, что очень сложно, я категорически считаю, что недопустимо брать интервью у неспециалистов, у вахтеров, у офтальмологов о вирусе, и это теперь делается, и... Как бы мне, например, кажется, что таким образом мы не выполняем свою функцию в том смысле, что мы не информируем. понимаете, когда врач, который понятия не имеет, что такое э, работать с инфекционной больнице, врач не эпидемиолог, так это врач, а тут есть комментарии вообще людей, да, мне страшно, да, я боюсь умереть и заболеть, ну, сначала заболеть, потом умереть, ну, как бы я бы не хотела, например, заниматься таким, и не, и, не бу, и не буду, потому что мне кажется, что э, ну, как бы на нас действительно лежит ответственность, и ну как бы можно там хайпануть на всем этом, но это пустые тексты, когда идет речь просто о том, что всем страшно, всем рот, то есть еще хочу сказать по поводу смерти. Я, смерть якобы, смерть э, от коронавируса вообще не является журналистской удачей, на мой взгляд, найти родственника в беде и сделать с ним комментарий. Когда человек говорит, в это я ЕЕ то есть люди после похорон могут быть не в себе, в Беларуси они могут быть просто нетрезвыми, Никакая смерть не может быть подтверждена, э, причина смерти не может быть подтверждена родственниками. Это категорически, вот, на мой взгляд, неприемлемо. Э, даже врач, лечащий, причину смерти не назовет. И, вы знаете, мне вообще кажется странным, коллеги, э, если кто-то в Беларуси умрет от коронавируса, это будет какая-то ситуация из, ря из ряда вон? Мне кажется, что... Белорусы, это Homo sapiens, они умирают от э, пневмонии, которая вызвана коронавирусом. И я не понимаю, почему мы так э, схватились за тот случай. Да? Я не понимаю, почему э, этот случай преподносился чуть ли не как вообще крах белорусской системы здравоохранения вообще эпидемиологии. Потому что ну, вообще это наша ответственность, да, донести до людей, что мы такие же, как все, и если кто-то умрет в 80 лет, может быть, потому, что не соблюдал правила, да, то есть сидел или возле подъезда с такими же стариками, или стоял в очереди в магазине. То есть мне кажется, что вот эта вот профилактическая работа, ну вот она тоже часть нашей ответственности. коротко, поскольку прогушала такая претензия на адрес абстрактных всех СМИ, как я хотела бы кстати, я про своя свобода с такими кейсами, Но, например, вот с Мержанчином в мы не быта от коронавируса, мы ничего не давали, пока не позвонили все от мужа, который нам сказал, что это не коронавирус. И про это была публикация. Но был фейк про захворывание генд-ректора а и был фейк про его смерть. Мы имели информацию о проверенных крынец, ну, что он статализован или а мы не давали, потому что это медицинская темница, и он не давал отходы на это каким чином вот мы имели инсайт по двухворах у Гомили наши корреспонденты поехали пошли в его жителях в родителей говорить от дыма не что дали вот нам приходит чмоат предупреждения вот про социальные сетки про смерть торговла смерть от коронавируса и наши корреспонденты все это проверяют и время сейчас это никто никто не ведет. это наш шлях, который ничем не завершается никакой публикации ну и навод, вот наши корреспонденты все такая что в регионах они пробуют проверить, вот такие представления про смерть, что люди телми реагуют эмоционально и нервово и просто вот и они и у нас нава тут вот, специально проинструктованные журналисты как максимально спокойно, а не эмоционально, выдержанно, с повагой для человека пробовать это расследовать. Ну, я а вот слышу про однодействие, про такую вот миссию, позицию радую свободу, осведомлению, праверции всех и чудаков и фейков и каких-то саморешений журнала. Да, я, я Нина, пожалуйста. Слово, и после просил слова артем лис угу. нужно включить звук яна мы вас не слышим угу. о да там включилось здесь нет я хотела бы добавить к тому что говорили коллеги уже про а, ответственность а, редактора меня за тех людей которых я отправляю сейчас в... на задание в поле мы ну, то есть это для меня тоже очень важная история. Мы проговорили в своей редакции про то, что сейчас каждый может отказаться. У кого-то дома есть дети кто-то боится за своих престарелых родителей, кто-то себя неважно чувствует и, в принципе, не хотел бы выходить из дома. В нашей редакции случилась история, когда одна из наших журналисток в итоге оказалась контактом второго уровня. Как минимум, ее так определили, она какое-то время провела в инфекционной больнице. То есть мы очень много проговаривали про безопасность журналистов в этой ситуации, потому что все-таки ситуация, как бы ни говорили, что она не из ряда вон, она все-таки особенная, она очень эмоциональная, она затрагивающая здоровье и безопасность в том числе и наших коллег, поэтому вот здесь, на этом моменте мы для себя определились, что каждый журналист имеет право отказаться, каждый журналист, собственно говоря, иметь возможность уйти на карантин и сидеть дома, и вообще ограничить все свои социальные контакты. Это немножко усложняет работу по поиску факт какой-то информации, но это наша необходимость. И еще одна штука, про которую я хотела бы сказать, это то, что сейчас, на мой взгляд, очень высок соблазн писать про коронавирус, ну, что называется, нон-стоп. Информации действительно много, часть из нее, безусловно, требует тщательной проверки, часть — это просто поступление каких-то цифр, цифр, цифр, цифр. И то, что мы видели в первые дни, когда в Беларуси был выявлен коронавирус, конечно, мы замечали, что некоторые редакции просто забивали всю свою главную страницу такими текстами. Мы на «Зеленом портале» старались изначально... Дозировать просто буквально там одна, один текст в день, который мы можем себе позволить для того, чтобы не нагнетать вот эту общую ситуацию, да, не подвышать градус ну, той самой паники, про которую говорили. В конечном итоге сейчас мы как бы делаем немножко больше, но опять-таки stone of voice хороший вопрос был: стараясь давать людям максимум информации полезной и максимум информации, которая дает надежду на то, что все это закончится и наша жизнь войдет в обычное русло, и просто сейчас мы должны это пережить и быть максимально ответственными, брать максимальную ответственность на себя самих и не ждать на то, что государство, власть или кто бы то еще Uh, сделал вот поставил над нами этот какой-то колпак и защитил нас от всего того, что несет за собой коронавирус. Я на большое спасибо. Я передаю слово Артёму. Артем uh, хотел дополнить, пожалуйста. Да, добрый день. Uh, у меня несколько соображений. Значит, я бы хотел uh, начать. Вот я не помню, к сожалению, кто, но кто-то из коллег говорил об анонимности источниках и uh, источников, точнее. И о том, что приходится зачастую вам, вот особенно на ваших условиях, работать с людьми анонимно. Я хочу рассказать историю в этой связи из своего прошлого. Значит, когда был финансовый кризис 2008 года, я делал материал из Магнитогорска о том, как, значит, жители Магнитогорска, как Магнитка переживает кризис, вот это вот все. Брал интервью у одного рабочего анонимно, спиной к камере, против света. Очень хорошо спрятаны и так далее, и так далее. Двумя неделями позже, с измененным голосом, двумя неделями позже он мне написал о том, что его уволили а, и что а, его вычислили по ботинкам, которые были видны в кадре. значит После выхода материала служба безопасности магнитогорского комбината... А, проверила ботинки всех, кто работает в этом цеху, нашла совпадение, нашла этого молодого человека и его, значит, уволили. Я эту историю рассказывать очень люблю, потому что, как мне кажется, есть э, очень тонкая грань между тем, что мы считаем мы сделали для обеспечения анонимности э, участников наших, там, не знаю, программ, публикаций, вот это все, да, э, и того, что с другой стороны э, реально так или иначе срабатывает или не срабатывает. Это первое, которую я хотел сказать. Мне кажется, что в этих условиях можно было бы, наверное, ожидать, что э, власти, которым э, так или иначе, наверное, нужно контролировать месседжинг, э, будут особенно внимательно следить за тем, кто что говорит. Я совершенно не хочу сказать, что белорусские власти будут вычислять врачей по ботинкам, то есть я не хочу этого обещать, э, но Бог его знает. Это первая мысль. Вторая мысль про цифры. Я не помню, опять-таки, извините, кто из коллег начал разговор о цифрах и обосмысленности их публикации. Вы знаете, тут вообще есть две составляющих этого. Первое — это то, что цифры вне контекста практически всегда бессмысленны. А, к сожалению, в условиях э, той информационной гонки, в которой мы оказались, очень часто на то, чтобы ставить цифры в контекст и на то, чтобы их анализировать, очень, э, ну, не всегда есть время, не всегда есть ресурсы, не всегда есть люди. И давайте уже будем до конца откровенны, не всегда у всех есть умения. У меня, например, с математикой просто ужасно плохо. Я цифры сам панически боюсь и всю жизнь их панически боялся. Э, значит, и третья мысль заключается в том, что... Э, есть такая теория, теория нужда аудитории, о которой, я не знаю, вот многие из вас, не многие, некоторые из вас, может быть, слышали вебинар, который мы организовывали пару дней назад. Мы говорили о том, что нужда аудитории можно разделить на несколько частей. Вот Проинформируйте меня, дайте мне возможность самообразоваться, поставьте для меня что-то в контекст и так далее, и так далее. И на протяжении вот всей моей работы я вижу одну и ту же картину. Вот те э, журналистские материалы, которые выпадают в контекст, проинформируйте меня, ну то есть вот в переводе на язык коронавируса скажите мне, сколько еще человек умерло. Э, мы все всегда производим очень много этих материалов, но их практически никто никогда не читает. То есть вот соотношение затрат, трудозатрат к выхлопу с точки зрения интереса аудитории в 90% случаев говорит нам о том, что эти материалы, может быть, стоит производить меньше. Это все-таки, извините за некую сбивчивость как, как бы того, что я говорю, это очень большие, очень сложные, интересные темы, но, пожалуй, вот из того, что я сказал, главная мысль для меня – это анонимность, как мы ее себе представляем и анонимность, какой она является на самом деле, во-первых. Ну и, во-вторых, вот вся та история связанная с цифрами и с тем, как работать с цифрами. Спасибо. И я бы хотела, наверное, да, у нас есть желание высказаться у Павлюка, и потом я бы хотела задать еще несколько вопросов. Павлюк, пожалуйста. Да. <coughs> Витаю, коллеги. Я бы хотел пригадать, что пандемия – это не первая, с которой мы столкнулись в Беларуси не только на нашей планете, а последняя пандемия была 2009 года, которая связана со свинным гриппом, и тогда в Беларуси даже не было эпидемии. И тогда также была проблема с доступом до информации, и тогда были приклады, когда э, журналисты, некоторых выдающих, я помню приклад Белопана, но, наверное, было не один приклад Белопана, которые находили информацию, документы, которые подтверждали э, факты, которые держава не хотела признавать, и потом это работалось соправды важным э, предметом дискуссии. И вот то, что тогда было сделано, я думаю, что можно работать и сегодня, потому что коллега Артем Лис сказал про то, что важно обеспечить анонимность по соправдному границе, когда эта граница не хочет быть открытой, але еще важно так само иметь у журналиста на руках доказы того, что он хочет сказать. И вот тут есть один из моментов. Могтима таким доказом будет документ. В 2009 году это был документ. И этот документ был посланный по факту, и этот факс можно было вызначить, откуда он был посланный, и так и далее. Далее, есть вопрос, когда у нас уже есть этот факт, мы можем задавать пытание для официальных людей, потому что сегодня той выпадок, кем мы уже крышечку обмерковывали, ситуация со смертью в Витебску были слова людей дотычных до проблемы. Их это слово вельми важное, али была проблема с проверкой информации, бо мы установили факт, что этот человек сказал, али этот человек это слово супрот слово, и мы не можем ничего доказывать. Тут есть проблема с установлением фактов, и, на жаль, при ä, относной открытости Министерства Аховы Здоровья, которую мы сейчас назираем, мы сутыкаемся с тем, что данные, які огучиваются, выкликают недовер. И, на жаль, это недовер э, можно будет передолить только у ситуации, э, когда и журналисты будут отчувать, что я натремлюваю то, что им требует, и самое главное — люди будут отчувать. И вот самое что я хотел сказать, важный чинник про ракурсы материалов. Это, правда, сервисные материалы в этой ситуации, напевно, больше важные, но есть еще материалы, которые показывают, что отбывается в широком грамматстве, срез грамматства. И вот, когда мы видим, что в Беларуси нет паники, мы можем свидетельствовать, что нет паники. Мы можем свидетельствовать о том, что есть в крамах, чего нет в крамах. Что есть в аптеках, чего нет в аптеках. Где можно находить информацию о том, что нужно искать в аптеках? Все это есть достаточно важными речами для нашей аудитории. Это все, что я хотел сказать. Дякую, Павлюк. И я обошла, что Федор Павличенко тоже хотел что-то добавить. Да, я немножко... Слышно ли меня? Да, конечно. А, да. Я хотел бы немножко вступиться за белорусских журналистов и все-таки обозначить другую проблему. Это самое главное, на мой взгляд, это недоверие к официальной информации, которая приходит. Дело в том, что можно отметить, что пока еще Беларусь не вступила в... В полосу реального кризиса, связанного с коронавирусом, пока, слава богу, у нас это все выглядит очень а, light, и поэтому пока лично я доверяю информации а, Минздрава, но то, что может быть а, с учетом того, что происходит в Европе, в Италии, в Испании, а, никакого доверия а, ни со стороны населения, ни со стороны журналистов а, сообщения власти нет. Более того, мы на нашем сайте публиковали, называемые, нарративы пропагандистские, которые идут через российские СМИ о том, что происходит в связи с коронавирусом в разных странах. И сегодня, буквально час назад, два часа назад, Александр Лукашенко, президент Беларуси, просто берет и пересказывает эти все нарративы, на аудиторию про каких-то там про мировые заговоры про искусственно созданный вирус и тем самым загоняет э, работу журналиста в определенные рамки То есть, буквально там неделю назад после ситуации с, со смертью в Витебске, было объявлено фактически обведение цензуры военной или там, медицинской цензуры да и с жестким наказанием за любую условно непроверенную информацию теперь нас загоняют в рамки фактически мирового заговора, каких-то там, я не знаю, рептилоидов, там еще чего-то. Поэтому еще раз скажу, что я вступлю за белорусских журналистов, получается, что это единственный институт сейчас в обществе белорусском, который, в принципе, вызывает доверие и способен влиять на умы, подтвердить либо опровергнуть ту или иную информацию и слух. Но это все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо, Федор. И если э, все не против, я бы хотела на самом деле э, перейти к вот, вот к этому э, кейсу. И э, Федор вспомнил э, историю, когда власти э, решили побороться с фейками и э, дали предупреждения медиа. Э, и здесь медиа столкнулись с ситуацией как бы, а как работать э, так, чтобы чтобы все оставалось и в рамках закона, с одной стороны, и с другой стороны, все-таки общественная важная информация должна доходить до нашей аудитории. Я бы, наверное, хотела передать слово Сергею Зекратскому и спросить, вот что, какие, может быть, советы были бы от вас, Медиа, то есть на что обращать внимание и это касается и публикации персональных данных и, наверное, и всего того, что можно сделать в медиа сегодня, потому что мы знаем кейс нашей Нивы, которая опубликовала стенограмму расшифровку разговоров и взяла персональные данные умершей женщины без согласия родственников описав это ну, таким образом, что это доказывало, что, что этот герой не фейковый, это было сделано в условиях недостатка информации от государственных органов, и мы понимаем, в каких условиях работают белорусские медиа, может быть, какие-то вот, несколько рекомендаций, какие бы вы дали. Добрый день. Ну, тут сложно говорить э, о, о рекомендациях. В принципе, рекомендации точно такие же, как и в, в любой другой ситуации. Мы максимально проверяем информацию и публикуем достоверные, достоверные сведения. Относительно того предупреждения, которое было сделано э, со стороны государства к, к медиа о том, что фейки надо строго-строго пресекать, механизмы у государства на этот на этот счет имеются. В этом случае это есть право у Министерства информации принять решение о блокировке ресурса, и поэтому в случае, если такие фейки будут появляться, вероятность блокировки ресурса, учитывая особенно вот это предупреждение, которое было сделано, она достаточно, достаточно велика. Что касается распространения персональных данных, то а снова, наше законодательство не содержит каких-либо особенностей а, применительно к распространению информации о частной жизни, в, в, применительно к, к, к таким ситуациям. Мы руководствуемся общими нормами о том, что информация о заболевании относится к, к частной жизни, это медицинская тайна, и а, распространять эту информацию журналист без согласия Самого лица, которого эта информация касается, он не имеет, не имеет права. Поэтому раскрытие, раскрытие пациентов без согласия этих пациентов – это вещь неправильная. Вспоминаем случай самого первого нашего пациента с коронавирусом, иранца, студента иранца. И уже не помню, кто впервые опубликовал фотографию этого студента, снова якобы аргументируя благими намерениями, мы вот хотели показать человека, учитывая, что это там заболевание опасное, вы должны мол, его знать. На самом деле, это, на мой взгляд, не совсем удачное оправдание, потому что Эпидемиологические службы работают, контакты первого уровня выявляются, и мы не можем сейчас говорить о том, что там зараженные, те, кто имеют этот вирус, там представляют реальную угрозу того, что вирус будет масштабно распространяться. Поэтому я считаю, что несмотря на то, что ситуация экстраординарная, с точки зрения уважение, право на личную жизнь, с точки зрения уважения медицинской тайны, ничего не изменилось. Мы по-прежнему должны в первую очередь получать согласие у самих физических лиц, либо у их близких родственников на распространение этой информации. Спасибо большое. И я бы хотела, наверное, да, Артем, сейчас одну минутку я бы хотела услышать сначала комментарий Андрея Бастунца, на эту же, в принципе, тему Андрей, представитель Белорусской Ассоциации Журналистов. Да, и юрист э, по образованию. И говорят, что где два юриста, там три мнения. Но в данном случае это не так. Потому что я полностью... <сёк> я совершенно согласен с тем, что сказал Сергей. Для меня э, вот эта сегодняшняя ситуация э, с коронавирусом э, не меняет каких-то базовых правовых подходов к деятельности журналиста, скорее ее можно сравнить с таким увеличительным стеклом, слупой, через которую деятельность журналистов рассматривают. И это значит, что наоборот, вот определенные постулаты журналистской деятельности, определенные правила журналистской безопасности, да и журналистской этики просто э, надо надо к ним относиться еще более э, скрупулезно и тщательно. Я хотел не столько, спасибо, я хотел не столько сообщить э Сколько спросить? Я не знаю, есть ли у нас на звонке кто-то из нашей Нивы? Сколько я знаю, возможно, кто-то есть в качестве слушателей, но в э, виде э, спикеров нет. Ну да, потому что э, мне в этой ситуации э, как бы очень интересно услышать вторую сторону этого конфликта. Я, с одной стороны, э, действительно согласен с тем, что, наверное, в этой ситуации, как и во многих других ситуациях, публикация персональных данных была излишней. Я бы, может быть, еще задался вот каким вопросом. Я совершенно, я почему задал вопрос о том, если здесь кто-то из наших анимов, потому что я могу неправильно пересказать то, что они говорили. Если так, то заранее приношу свои извинения. Если исходить из того, что вот мы назовем эту женщину и скажем, что ее звали там, значит, Марианна, да, и это повысит степень доверия к нам аудитории, мне кажется, что это Uh, несколько не вполне оправданная логика, потому что uh, если аудитория нам доверяет, то она нам доверяет, и в том случае, если мы просто скажем, что информация в редакции имеется, и мы вам, значит, обещаем, что мы не врем. А если аудитория нам не доверяет, то аудитория сделает вывод о том, что мы Мария, эту Марию Ивановну точно так же и придумали. Uh, поэтому, на мой взгляд, uh, здесь, в общем, никакого... Никаких бонусов журналисты не получают от этого, а минусов, ну, прямо очень много. И вот коллеги говорили о том, в чем эти минусы выражаются, совершенно, совершенно правильно. Единственное, и что я бы хотел еще спросить вот коллег-юристов, просто я этого не знаю, значит, как это характеризуется белорусским законом, потому что с точки зрения тех медиазаконов, которые мне известны, если человек уже умер, то после того, как он умер, персональных данных у этого человека больше нет, как бы с точки зрения закона, да, и вот персональные данные умерших а, законом никак не защищены. Я не знаю, как это работает в белорусских условиях. Спасибо. Я бы, наверное, сейчас попросила придержать чуть-чуть э, комментарии от Павлюка. Я бы хотела передать слово Андрею и затем Алексею. Спасибо. Пожалуйста. Я бы здесь ссылался не на персональные данные. В данном случае, мне кажется, более правильно говорить о врачебной тайне. Да. И в данном случае даже сведения о результатах патологоанализа, это патологическое вскрытие, это все тоже является врачебной тайной, а врачебная тайна может распространяться с согласия либо близких родственников, либо, а может даже и в первую очередь, с согласия главного врача того медицинского заведения, где вот эта смерть произошла и поэтому в данном случае акцент должен быть именно на этом, на мой взгляд. Ну то есть чисто юридически, не этически, а чисто юридически, да? да? чисто юридически. А, Давайте мы эти за скобки. Чисто юридически а врачебная тайна умершего продолжает оставаться да, врачебной да, тайной. абсолютно Потому что, например, так. в британских законах это иначе. Ну хорошо, просто не mm -hmm. знал, спасибо. В я прошу, наверное, дополнить Алексея. Мы с Алексеем делали уже небольшой комментарий для сайта пресс-клуба, и там обнаружилось также ну, такой нюанс белорусского законодательства, который, может быть, будет интересен тем, кто не читал еще этот материал. Алексей, пожалуйста. Ну да, всем добрый вечер. Слышно меня, Да, ну да. Отлично. В общем, я согласен с коллегами по поводу юридической трактовки этого, этого случая, ну и в том числе вопросов персональных данных и частной жизни. Здесь эти два вопроса нужно немного разносить и рассматривать именно вот этот вопрос в контексте именно защиты частной жизни, а не персональных данных. Но если бы говорить про именно про обработку персональных данных, то скорее тут юристы бы ничего не подсказали, потому что в Беларуси нет закона о персональных данных, поэтому а, собственно, персональные данные, ну, вот, вот такие детали, как персональные данные умерших лиц, они никак не регулируются. А вот, но здесь э, тоже вопрос: э, опять же, вопрос доступа к информации да, и доступа, э, доступ, доступа к информации и защиты частной жизни. То есть э, баланс вот этих двух прав э, это тоже важная история в этой ситуации. То есть, с одной стороны, как бы есть понятие общественного интереса, но, оно, но это понятие не юридическое, по крайней мере, в Беларуси. И в некоторых законодательствах есть такое указание о том, что если общественный интерес, ну, например, информация публикуется, преследуя общественный интерес, этот общественный интерес в раскрытии информации он превышает, превышает как бы бонусы от защиты права на защиту, на защиту частной жизни. повторяюсь, но тем не менее. А вот в этом случае публикация допустима, а, ну, в Беларуси а, понятие общественного интереса и вот этого баланса двух прав никак не регулируется, но только что в, в формате судебной практики, но, ну, естественно, в режиме эпидемии у нас судебной практики никакой нет. Спасибо, Алексей. И я, насколько я понимаю, что даже, в общем-то, и нет прописанного понятия также и что такое частная жизнь, не только про персональные данные. Ну, это как раз-таки нормальная ситуация, потому что э, такого, такого определения, что такое частная жизнь, э, ни в одном законодательстве вы не найдете. То есть есть понятие, частная жизнь э, частная жизнь охраняется, а что такое частная жизнь, это вот начинаются вопросы. То есть, опять же, есть практика Европейского суда по правам человека, э, есть практика национальных э, судов в которых прописаны вот те сферы, в которых мы говорим, да, это частная жизнь, потому что частная жизнь может быть там даже у нас на рабочем месте, в офисе и так далее. То есть здесь это все выводится через, скорее через те границы, которые не может переходить либо государство, либо там другие акторы в вмешательстве в эту частную жизнь. То есть мы говорим про границы частной жизни в большей степени, чем про саму частную жизнь. Спасибо. Павлюк, еще сохраняется... Так. Пожалуйста. Ну, вот мы закранали кейс нашей Нивы и Витебсковой смерти. Варта отзначить, что разобраться в этой ситуации спрабывали шматые кемиды, и я бы поравнал, как с фотоздымком померлые женщины обышлась наша Нива и онлайн. Наша Нива нашла фотоздымок, яка разумею в социальных сетках, онлайнер знайшел той самой фотоздымок. Але онлайнер заблюмил твари этой жанчыны, яны не показали, что, саправды, я не имею информацию. Это вытекает довер аудитории. Алиразом с теми яны показали, не показали твари этой женщины. И это значной ступени э, есть отказом на питание. Ну, никто ж не давал разрешения выкрашивать этот таздымок и раскрывать имя этой женщины. Тут э, мне подается, что э, приклад онлайнера был больше э, подходящим для нормальной практики меды. Другий момент, у нас у шмат информации, зараз журналисты отрымливают социальных сеток и мессенджеров, и э, мы можем сытыкнуться зноутаки с тим же самым кейсом э, публикации нашей Нивы про Віцепську смерть, там была спосилка на э, уведомление в Телеграме для э, супрацовника нашей Нивы Артема Горбацевича. И тут отрымливается нечто к шталту ускосного, э, не, пер, э, перекрёстного цитаванья, якое не уголь в выпадку я не кажу, что это это выпадок, але уголь часто выкрустовывается для того, как манипулировать информацией, как мы не разумели, что это не две разные креницы, что это одна и та же креница, но бо не каждые читач уважливо прочитаю весь текст, и он будет выпираться хуже на заголовок элит. А, корынцы, и а откуль были креницы, у него может складываться из что креница была шмат, на самом деле, разговорка где про одну креницу, и тут э, по Краницей у социальных сетках мы довольно часто встречаемся. Люди пишут про своего, своего, своего знакомого, а когда у них начинают запытываться, а те можно взять эту информацию и связаться с этим человеком, то довольно часто скажут, что мне нельзя. И вот тут э, складанная складана праца журналиста отсеять то, что люди рассказывают как интересную байку, как заставаться у центре уваги от того, что происходит с оправдой, потому кто из этих правды может бояться рассказать по или обунищенных причинах А кто с тебя что я не дам, мне никто не дозволял это дать. И мы не ведаем, те кажут таким чином правду, але разом с тем у социальных сетки отрабатывается информационный пузырь, в котором может быть воспринять успрям... ну, успрям... информацию, делается больше таким паничным. А вот э... э... э... э... это не отменяет обычную работу журналистов, шукать все таки такие первые и испробовать, справдить информацию у того, кто а соправды это точно для проблемы, не для тех, кто переказывает историю с чужих рук. Я хотел бы вернуться к вопросу, который затрагивали вот чуть раньше, о частной жизни. Здесь более правомерно, наверное, говорить не о частной жизни, а о тайне частной, частной uh -huh. жизни. И когда мы вводим понятие тайна, то мы уже вводим тут определенные критерии, которые как раз таки, в законодательстве есть. И это критерии о том, что... Э, человек или организация не хотели бы, чтобы эта информация была, стала общеизвестной, что принимаются определенные меры по охране этой жизни, это касается и частной жизни, ну или существуют какие-то правила, или зафиксированные для организации, или зафиксированные в законодательстве о способах распространения этой информации, Тайны. И вот тут журналистам очень важно знать, в том числе и в случае э, с коронавирусом, э, с, с распространением информации о любых болезнях, что э, тайна, врачебная тайна тоже охраняется и надо соблюдать правила распространения информации, которая может быть к ней отнесена. Mm -hmm. Так, спасибо, спасибо большое. Я, наверное, попрошу просто сейчас у нас Сергей должен уйти, сказать ему большое спасибо за участие и все-таки продолжить вот эту тему с, на самом деле с раскрытием источника, который не давал на это свое разрешение. Да, то есть может ли медиа в каких-то ситуациях, в каких-то случаях, в общем-то, позволить себе это? Возможно, не знаю, перед, перед выходом Сергей сможет прокомментировать это. Да, добрый день. Собственно говоря, закон о средствах массовой информации, то этот вопрос регулирует достаточно четко. Закон о средствах массовой информации говорит о том, что СМИ не имеет права разглашать источник информации без согласия этого источника информации и а, ограничивает и, и устанавливает исключительные случаи, когда СМИ может это сделать, а это а, либо а, по определению суда, либо по определению органа производящего уголовное уголовное преследование. Все других случаев а, случаев нету, поэтому а, без, а, я я считаю, что разглашение источника информации, раскрытие источника информации это и нарушение закона о средствах массовой информации, и очень серьезное нарушение правил э, журналистской этики. Mm -hmm. Спасибо большое. Так, есть ли еще какие-то э, пожелания на эту тему у Анны? Пожалуйста. Я бы хотела сказать, что мы... То правильно не злоуживаем, когда мы анонимные кредиции. Тут в некоторых случаях это не бывает. Когда эта информация просто надвыше и важна для нас, и у нас ни малейше мысли о том, ее от неанонимных кредиций. Но и другие случаи, когда это умова самого человека, это ему может пошкодить. Я хочу привести примеры, с которыми мы уже не раз мы столкивались. Вот не так давно была история, когда. Uh, было, как аудио, я уже не помню, я в БРСМ 100 раз. И была крыница информации анонимная, я ее ее, вы не бы крыница анонимная вырышила раскрыться. И такие ситуации так само могут быть. А тут складанное питание, наша высловы не зло уживаться, но это треба рабить, треба заховывать анонимность, потому что мы все завсёдно и робим своих крыниц. А коль, я не сами не вырышать, что можно раскрыться, что можно рассказать. Mm -hmm. Спасибо. Еще какие-то комментарии на эту же тему? Артем, пожалуйста. Я хотел бы просто два коротких замечания. Одно заключается в том, что, как мне представляется, если мы используем анонимные источники, то всегда полезно очень четко сказать аудитории, почему именно источник анонимен. Есть целый ряд более-менее стандартных формулировок, да, там одна из них — значит, заявил там представитель «Бу -бу, бу бу бу попросивший об анонимности, так как неуполномочен не общаться с прессой, или там вот как-то э, какая-то другая формулировка, мне кажется, что это важно сказать, потому что если мы это говорим, то мы тем самым в какой-то степени, наверное, повышаем доверие к самим себе, Первая мысль. А вторая мысль заключается в том, что, как мне представляется, когда мы оказываемся в ситуации сложного этического выбора, такая замечательная штучка там прям когда мы оказываемся в ситуации сложного этического выбора то не бесполезно услышать мнение кого-то кто находится за рамками этой ситуации я не знаю как бы насколько такая практика распространена вот в ваших условиях, я могу только апеллировать к своему BBC-шному опыту, когда в BBC есть такая система, при которой, если у тебя возникает необходимость решить сложную задачу из серии журналистской этики, есть специально обученные люди, и э, имена этих людей известны, которые не работают над твоей историей, но, тем не менее, могут посмотреть со стороны и дать какой-то совет. Может быть, э, в нынешней ситуации, когда э, мы все чаще и чаще будем сталкиваться с тем, что поскольку мы не можем вот, ножками пойти проверить, да, там у нас карантин, у нас коронавирус, может быть, в такой ситуации э, какая-то вот такого рода, Третья структура внутри самого сообщества, которая могла бы советовать, может быть, была бы не бесполезна. Спасибо. Спасибо за комментарий. Павлюк, пожалуйста. Ну, я бы хотел додать на конт-атрибутирование анонимных краниц. Вот зараз я раз поглядел стай, стайл-гайд одной медиакомпании. компании оговаривается, что саправдой треба позначить, чему эта краница анонимная. И какое дочинение гэта крыница мае имеет проблемы, бо э, мы можем сутыкнуться с тем, что крыница может быть зацикавленная. И крыница может быть у, утягнутая в проблему. И, по третье, есть, на мой погляд, важный принцип. Треба подделять то, что крыница анонимно можно поведомлять факты, но наурадцы меркованны, оценки мусыть даваться анонимно оценки, все же таки, на мой погляд, повинны рабиться открыто. Бо э, тут уже возникает пытание не просто проверки самой по себе информации, а оценивание ситуации. Mm -hmm. Спасибо. Есть ли еще какие-то... У Ольги есть желание высказаться? Да, пожалуйста. Да, yeah, спасибо. Я хотела вернуться чуть-чуть на два шага назад к тайнам частной жизни и прочему. Ну, маленькая ремарка про анонимность. Мы, например, стараемся не пользоваться анонимными источниками информации. Это действительно это прям тонкий лед такой, очень-очень тонкий, и возможности нет. То есть я бы сказала так, мы пользуемся анонимными источниками информации, когда это... А, это такая стесняшка, которая нам дает какую-то информацию, которая не супер жизненно важна, но просто он или она не хотят, чтобы, а напишите просто вас этого или что-то. То есть эта информация достаточно безопасная, просто кто-то вот э, смущается. Это, наверное, другой пример, но а в случаях, когда речь идет о таких серьезных вещах, о которых мы сейчас говорим, мы стараемся этого не делать вообще. А, потому что это, опять же, большие риски. И для нас в том числе, потому что мы отвечаем за эту информацию. А я с большим сочувствием прочитала, как развивалось все у нашей НИБы с этой историей. А, реально с таким журналистским профессиональным сочувствием. Потому что было видно по стенограмме, где и в какой момент они попали в какую-то ловушку доверие, желание получить информацию и быть первыми, и и, и, ну, то есть и и в саму ситуацию, когда настолько мандраж в воздухе висит из-за коронавируса и уже 70-80 заболевших, и э, вот она, первая смерть, да, где-то где здесь психологически может быть какой-то момент еще есть, который сыграл, вот, это мое уже личное, наверное, замечание, могу понять просто когда в, в работу вкладывается эмоция, оно иногда так случается. По поводу тайн, это меня лично очень интересует момент. Мы живем в Беларуси, ну, или там пишем они, или там как угодно. Мы руководствуемся правилами игры, которые есть в этой стране. Мы не можем чем-то другом руководствоваться, законами, которые здесь есть, теми правилами, которые устанавливает власть. Но то, насколько она нас там пускает, не пускает, договаривается и так далее. Мне очень интересно было услышать про вот эти персональные данные и общественный интерес, который нигде не прописан. И я почему сказала именно про нашу страну? Сейчас очень интересно смотреть на то, что происходит за рубежом с такими же случаями, с такими же кейсами, с тем, как освещается там частная жизнь людей, которые заболели коронавирусом или умерли от коронавируса. И в разных странах это все происходит очень по-разному. То есть я вообще не, не давала бы никак, никакой оценки, предпочла бы не давать, где правильно, где неправильно, и правильно ли у нас, да? Когда Минздрав вышел и сказал, что, извините, но раз вы уже все рассказали, кто эта женщина, ну так мы теперь тоже скажем, чтобы уже сказать, что она не болела. Потому что, ну типа, тут не мы вообще, а это вы все начали. Это же тоже такой сильный ход, да? То есть мы как бы вот не хотели. Что происходит в других странах, где сегодня я перечитывала, там, пересматривала. Китай всем известен, который выкладывает в открытый доступ все вплоть до перемещения людей в пространстве. На каком месте они сидели в автобусе, где, в какой дом они зашли, в какой квартире они живут. То есть максимальное раскрытие персональных данных, чтобы если вы там с ними пересекались, вы могли провериться, или вы не подходили туда и так далее. Это одна сторона, да? Другая сторона — Наверное, есть где-то максимально закрыто, но это, наверное, у нас. Это, наверное, мы. как ни странно, да, вот мы тут с двух сторон, мы и Китай. Китай все раскрыл, а мы все закрываем и не хотим говорить. Есть где-то посерединке, и поправьте меня, опять же, вот эта информация будет не до конца, мной проверена, где Испания или Франция, мне кажется, говорили об Испании, где помечают, например, дома, в которых живут люди, заболевшие коронавирусом. Помечают прямо, помечают. То есть это для нас звучит диковато, да, для, для, нормального, для нормальной ситуации здоровой. Но в ненормальной ситуации, в нездоровой, когда у тебя угроза такая, вот это ди диковатые вещи начинают приходить в обиход. То есть мне кажется, вот здесь очень интересно сейчас посмотреть, как, как ä, происходит в соседних странах и... На мой взгляд, мы можем менять свои правила игры в плане раскрытия информации той же частной жизни, когда правила игры будут меняться здесь, государством и жизнью. То есть, не дай бог, если у нас действительно будет ситуация, когда нужно будет а, озвучивать все и гораздо там серьезнее, ну вот тогда, мне кажется, можно говорить о том, что маршруты, дома, фамилии, вот это будет. Если это будет требоваться обществом и, ну, санкционироваться, что ли, государством, потому что нет, на мой взгляд, пока эталона. Видите, оно даже в очень цивилизованных странах очень по-разному. Да, спасибо, Ольга. Я просто вспомнила сейчас про разные негативные комментарии в соцсетях по отношению к тем, кто мог там заразить много десертаций в Белоруссии, и это было, ну, как бы страшно. У нас есть три желающих высказаться. Первым был Алексей, затем Андрей и Анна. Алексей, пожалуйста. Да, это сложный вопрос. Же, когда мы говорим про частную жизнь, либо когда мы говорим про доступ к информации, вообще на право на, на информацию, нужно понимать, что оба этих права не абсолютны. То есть они могут быть ограничены. Как наше право на информацию ограничивается там, где начинается там, право на частную жизнь других людей, точно так же право на частную жизнь может быть ограничено в некоторых случаях. И вот, например... Защита здоровья населения – это тоже один из э, таких легитимных интересов. А, ну, если снова возвращаться в эту юридическую часть, то есть определенные стандарты, когда и э, в каких случаях мог, могут быть ограничены эти права. То есть, первое, ну, то есть, такой так называемый трехступенчатый тест, а, то есть, первое, все такие ограничения должны быть предусмотрены законом. То есть, в законе должно быть прямо написано, что, допустим, если начинается эпидемия, да, то медицинская ну, то врачебная тайна может быть раскрыта там для интересов борьбы с эпидемией вот в таком случае например окей первый первый шаг пройден значит второй шаг у нас цели раскрытия то есть цели должны быть ну должны соответствовать тому что прописано в тех же международных договорах то есть ну, защита, защита здоровья населения, да, либо там общественная безопасность, либо национальная безопасность — это вот одни из тех легитимных целей, которые можно, которыми можно оправдывать вмешательство в частную жизнь. Ну и третье, третье самое интересное, да, третье — это пропорциональность либо там необходимость в демократическом обществе. Вопрос в том, что мы, в общем, хоть сейчас можем повесить всем людям браслеты, и публиковать информацию там, о геолокации, перемещении каждого конкретного человека, и это будет, возможно, в какой-то степени способствовать борьбе с вирусом. Но будет ли наше общество после этого называться демократическим, и будет ли оно вообще достойно того, чтобы ну, как, хоть как-то этого существовать в таком виде? То есть когда люди будут контролироваться, то есть каждый наш шаг будет контролироваться государством, либо кем-то еще. И вот, вот эта вот последняя часть теста, она всегда очень важна, поскольку если эти ограничения не пропорциональны, если они сами по себе отрицают, в принципе, права человека, то мы не можем эти ограничения вводить. Ну, на практике может быть совершенно по-разному, да. Ну, то есть если мы смотрим... Нужно ли нам помечать дома, либо каждого конкретного человека? Окей, дома помечать э, как бы лучше, потому что в домах живет ну, несколько человек, да, то есть там меньше, меньше шансов того, что мы будем, э, э, мы будем вмешиваться в частную жизнь конкретного человека. С другой стороны, ну то есть здесь всегда, ну, как бы, всегда вопрос выбора, здесь нет э, таких... Четких ответов, чтобы сказать, вот в этом случае да, в этом случае нет. Хотя, опять же, если вернуться к белорусскому законодательству, то надо смотреть вообще, что такое там, карантин, что такое обзервация, что такое... Ну, то есть разные, разную, разную терминологию, которая содержится в белорусском законодательстве. То есть что будет можно, что будет нельзя. Что будет в условиях чрезвычайного положения, что будет в условиях объявленного карантина. И уже, исходя из этого, смотреть, то есть на что мы будем иметь права, а на что нет. Но это Вот, вот такой юридический взгляд на, на этот вопрос. Спасибо, Алексей. Сейчас я передаю слово Андрею, и затем хотел бы сказать Анну. Я хотел бы вернуться к тому, о чем Артем говорил, о том, что в ряде случаев нужно обращаться за поддержкой, за помощью каким-то третьим лицам, которые непосредственно не задействованы, ну, например, в журналистском расследовании, подготовке материала. И скажу, что юристы БАШ, собственно, этим занимаются. Мы проводим предварительные публикационные, предпубликационные правовые экспертизы, где не на нарушение правил этики, этики, безусловно, обращаем внимание, а вот на те фрагменты текста, которые проблемные, которые могут вызвать проблемы у автора или у средства массовой информации. Или там непроверенная информация, или э, те эпитеты, которые применяет журналист, они могут э, вот те самые проблемы повлечь для его и для его издания. Так что в, в случае возникновения сомнений в том, насколько или иная публикация, в том числе и касающаяся коронавируса, э безопасна с правовой точки зрения, вы можете обращаться к нам, и мы такую экспертизу проведем. Замечательно, это отличная возможность. А вообще, такое маленькое уточнение, это доступно не только для членов ассоциации? Ну, в первую очередь, безусловно, это доступно для членов ассоциации, но в случае кризисных ситуаций, это все, безусловно, может быть распространено и гораздо шире. Игорь, спасибо большое. Передаю слово Анне. А, ну вот я хотела бы сказать, что в Чехии одна из первых инфицированных на коронавирус была русская краса. Я уже слышу, что это лечилось, я вот не веду, раз, я ее, лучше за все она выписалась уже, так. И она погодилась с нами говорить выключено на новых анонимностях. Потому что он боится оцкавания, боится оцкавания семьи, и он выглядит как прокаженные. Это есть у многих людей, с которыми мы говорим о разговариваем, и они не хотят говорить про это, потому что боятся неадекватные, неадекватные реакции общества. Тут очень важная речь, если вот бы мы еще про это не говорили, когда мы говорим про светлые СМИ, то все селебрицы, все чиновники, все известные особые, инфицированные, которые болеют, которые болеют, которые болеют. Они такие же люди, как мы, они показывают, что, ну, о это нужно говорить. Как депутат Верховной Рады Украины, он там ну, живые эфиры, надеюсь, надежде, рассказывает о каждый свой симптом, как это происходит. Я мало уявляю, как в Беларуси какая-нибудь публичная особа важнее есть блог, о том, как она болеет и лечится. Ну, хотя Захаревич бы это сделал, например, когда я, я, я, я не спалкарился. Тут есть Одна из первые важные в этой ситуации, кроме того, как давать независимую информацию проверенную со всех боков, это еще и адукационная миссия. Давать вельми докладные рекомендации про то, что безопасно, что не безопасно. Вот мы сегодня давали, например, такое видео, какая муссистансия безопасная треба ну Это сейчас делается очень много. а и очень много важно обвергать эти виды, которые ходят в социальных сетках, и они абсолютно такие жахливые. И тут задача любого СМИ, ну, мы все знаем теперь, когда мы смотрим на статистику, что она мощно увеличивается. И, фактически, считают только все связанное с коронавирусом, и есть покус, только на этой теме оставаться. И важное редакторское решение — выбрать каким образом. Готовят В какой тональности, с какой эмиссией, от там те, вот, ну, собранные хрипануть, как некоторые СМИ и, и, и хочут. На, наша задача — это выбрать свою позицию, и как людей, с правды, информовать, застерогать. И это не вот слово «паника», как мантра в Беларуси, не прямо «паника». Паника — это нормально, когда ты знаешь, что, может быть, в карантин, тут нужно иметь некий запас речи, вот это нормально. Да, ненормально от этого не, не выходит там кромаский транспорт и с предметами остатками ездить каждый день на бразу. Так обработать, не скорректировать свою жизнь. То есть чтобы, так само от этого слова паника. Я, к примеру, один одноклассник на вашей фильме сейчас, а я бы так сама поставляться, потому что есть безопасность. И СМИ так сама мучит давать этой информации про то, что безопасно, что небезопасно своей аудитории. Зияк, Павлюк, пожалуйста. Я бы хотел пораить коллегам из медиасектора Беларуси поглядеть про то, какие обмежевания на нашу деятельность уводит надзвычайная ситуация на протоколежной Конституции. Не факт, что этот стан будет уверен, прецедентов не было, але важно выучить, как это уводится, и что-то мы за правы будем иметь. А кроме того, есть постанова Министерства Аховы здоровья от 2012 года, я не памятаю ее номер, про то, что такое карантин, кто его уводит и какие администрационные меры принимаются. Его можно пошукать в базах датинга и посмотреть, как это может быть, и что в такой ситуации так само поменяется в нашей праце. Кали мне, как не юристу, можно про это выказаться. В первой ситуации, конечно, остановишься, что у нас будут реальные обмеживания даже по выказыванию махчима. В ситуации карантина не предусмотрено исполнение э, свободы слова, но есть махчима, что нельзя будет трапить в целом, конкретные месте. И вот с этим варто разобраться до того, как это может аукнуться, отбыться. Э, я думаю, что, в принципе, хоть и за все, в целом местности карантин будет все-таки махчимым. Спасибо. У Алексея есть комментарий. Да, вот, вот я абсолютно согласен, что э, на это стоит обратить серьезное внимание, потому что сейчас... Ну да, и в принципе, если уже там э, я позволю себе там отойти немного от роли юриста, там к роли правозащитника, э, поскольку это все-таки немного разная история. То есть я вижу опять же, нарративы, которые используются в средствах массовой информации. И в том числе как мне кажется, нужно следить за тем, чтобы не было ну, как потенциальных ситуаций, в которых будет усиливаться дискриминация в отношении уязвимых групп. Ну, к примеру, там, не знаю, людей, ну, как-то начиная от туристов, да, людей, которые только-только вот вернулись на родину и заканчивая, например, вопросами того, что происходит в закрытых учреждениях. То есть там информации из которых к нам поступает очень мало. То есть вот сейчас прошла новость о том, что ограничили свидание с заключенными в тюрьмах, ну и вообще в пенитенциарных учреждениях. То есть дальше этой информации, кажется, пока никто не пошел, но ну, кроме констатации этого факта. А вот что происходит с этими людьми в условиях такой изоляции? Это непонятно, потому что, ну, как следственные действия продолжаются, там, адвокатов где-то допускают, где-то не допускают. А это вот эти темы, да, которые немного на периферии, то есть они не очень хайповые, но, мне кажется, важные для того, чтобы держать на пульсе, ну, держать руку на пульсе. А второй вопрос, ну, собственно, да, это сейчас очень много пишут о том, что, ага, везде ввели карантин, а в Беларуси не ввели карантин. Uh, ну, забывают написать, что такое карантин uh, uh -huh. по-белорусски. То есть, что он будет предусматривать и для работы журналистов, и для самих людей, которые окажутся в ситуации карантина. И, возможно, ну как-то имея всю эту полноту информации, люди будут более осмысленно относиться к тому, чего требовать, а чего не требовать. Спасибо большое. Есть комментарий от Енины Пожалуйста. Слышно меня? Спасибо. А, ну, если мы уже перешли к тому, чтобы говорить про какие-то рекомендации, то я бы коллегам, наверное, рекомендовала еще посмотреть документ ВОЗ, а, который, собственно, говорит про права людей а, в условиях карантина, права человека, и ограничения их. Это тут, конечно, больше к правозащитникам и так далее, но мне кажется, что для коллег-журналистов будет очень важно посмотреть а, и подсмотреть там темы, на которые можно было бы сейчас писать, и о чем можно было бы сейчас говорить, потому что кроме упомянутых «Спасибо, Алексей», да, людей, которые находятся в заключении, в ограничении свободы и так далее, там много говорится про людей, которые не имеют жилья, которые живут на улице, про бомжей, по сути, да, которые сейчас находятся в группах риска, про людей пожилого возраста, которые опять-таки в группе риска, они очень часто одиноки. И еще один такой, наверное, не очень очевидный, но тем не менее важный для многих людей вопрос, это э, дети. Очень много сейчас информации про то, что детям это практически не страшно, самоболезнь и так далее, но мы очень мало понимаем, мы очень мало знаем, что делать в случае, если, к примеру, родители заболели, что происходит с детьми, либо если заболели и дети, и родители, кто ими должен заниматься, будут они лежать в одной больнице в Беларуси, в разных и так далее. То есть все эти вещи, мне кажется, стоило бы подробнее как бы изучить медиа и журналистам и спокойной спокойной тональности рассказать об этом людям, которые сейчас, да, и требуют карантина, и переживают за своих родных и близких, за то, как все это может развиваться в дальнейшем. Это одна часть того, что я хотела сказать, но и вторая, конечно, очень, мне кажется, важная тональность, и важно то, о чем, то, что уже затрагивали, тот язык вражды, который используется, прежде всего, конечно, в социальных сетях не в медиа, он довольно сильно подогревает вот э, те ситуации, про которые говорила Анна, когда человек боится признаться, что он был заражен, что он болел, что он вылечился, э, потому что он видит, как к этому относятся окружающие, он это прекрасно читает, считывает в комментариях, и эти комментарии продолжаются, и, наверное, ну, про это тоже стоит думать, про то, что градус таких э, негативных оценок, э, негативных посылов надо как-то снижать, и, видимо, это тоже ответственность нас с вами сейчас. Спасибо большое, Янина. Я прошу тогда, наверное, поднять руку тех, кто хотел бы дополнить какие-то рекомендации. Ну и да, хотелось бы, хотела бы начать с Артема. Может быть, еще такое дополнение, адресная просьба. Как еще можно подготовиться белорусским журналистам? Может быть, какие-то еще в эту сторону рекомендации? Вы знаете, вот только что Янина говорила о том, что еще можно освещать, ну как бы, Вынося за скобки сам вирус, я сегодня с утра видел на одном из журналистских ресурсов, к сожалению, не вспомнил на каком, набор каких-то мыслей о том, какие смежные темы можно придумывать. Вот в продолжение того, о чем говорила Янина. Может быть, имело бы смысл, когда вы будете, или там, вот участники нашего разговора, проводить следующую редакционную летучку, попробовать придумать темы из, из, из сферы там, коронавируса и образования, коронавируса и дети. Тема с большей вероятностью мы выйдем за рамки ситуации, когда все СМИ становятся зеркальными копиями друг друга а, и становятся таким одним большим СМИ под названием «Коронавирус сегодня». Жанр репортажа сейчас, может быть, и не самый огонь. Может быть, стоит его на какое-то время отложить, просто в силу того, что э, редакции несут ответственность за здоровье журналистов, которых куда бы то ни было отправляют. Но плюс к этому не менее важно подумать о той психологической травме, которую, возможно, будут испытывать ваши журналисты, даже сидя дома. И даже сидя дома и сооружая заметки а значит о том, что в Италии там умерло еще 288 человек. Это очень серьезные психологические дела, и мне кажется, что здесь, может быть, стоит подумать о том, чтобы иметь какого-то э, специалиста-психолога, к которому люди могли бы обратиться, значит, вот в этой связи. Артем говорил про то, что для безработицы в умовах 20 дней живем в Великой Корпорации, живешь над службой взрослых краев, Доработанный такой пакет заходов, который принимает руководство, отдел кадров, технические все отделы в таких условиях. Ну, по-перше, сразу выражается, кто может работать из дома, кто не может, а сразу мусит быть налаженный принцип удаленного работы из дома. Больше ну, шмат сервиса, которые доступны только в офисе, всех их можно сделать доступными из дома. Это, ну, это целая работа техническая, им требуется обеспечить. А, мусит быть полный пакет информации для журналиста про то, и куда, когда, каким выпадком свертаться, какие медицинские центры, ну, как бы, ну, алгоритм, где у Это все мусит быть распроцовано и разыслано. Как бы, мусит быть штуденное а, о умовых уже карантинах, когда, в Кожнате, есть, ну, соответственно, коростей, изъявляются выпадки зараженных людей. Мусит быть штуденное, как бы, такой сбор информации, что у Сангей по близким отношениям каждого журналиста отбывается, самое важное. Плюс есть вот целый пакет дополнительных видео, вот телефонов, где может быть психологическая бы, помощь. каким способом ее можно отримать. Это уже работает, и многие журналисты в этих условиях, от своих отделов кадров, от своих правильников отримывают вот такие рекомендации, как бы разумение всей складанности работы украинской, она действительно есть. Мы вашим ее и минусы, але у нее исполнить правахи, и важно и минусы перетворять в правахи. И тут важна ну, просто система организации каждой редакции и ну я просто в редаках это быть готовым, потому что это может стараться в Беларуси. Верьте, доброе то, что было сказано коллегами на кон психологической подмоги для журналистов, бо а, на самом-речь журналисту кризисной ситуации. Э, с, правда сутыкается с серьезными психологчными проблемами с выгоранием стым як с почувать и разом с тым офессийной деформации писать про людей які потерпели але больше из белорусских не могут себе дозволить оплатить працу психолога коошт заворота до психолога амаль не отрознивается кошту заворота до адвоката. Поэтому мне подается, что, когда попробовать если попытаться эту проблему, то все этой медиа-субботности нужно пошукать некие сетевое выражение. чтобы к некое громадское объединение, некоммерческий альянс могут попробовать найти такой, такой ресурс для всех. Потому что не факт, что редакция, у которой работает, три-пять человек, и коли наместник редактора выходит у декретный отпорщинок, оказывается целая трагедия этой редакции, что яны будут э, на вот шукать сродки для того, чтобы помочь таким чином своим супрацовникам. Это один момент. А другой момент, вот коллеги уже казали про то, что мы даем, э, редакторы дают задание своим журналистам, э, куда-то пойти, и вот тут, э, покольки в Беларуси нема карантину, не спыненадеянность, э, не державных неграмадских установок. Вот с другого края открывается сессия палаты представителей. Ти накируем мы журналистов на открытие сессии. Ну, наполно накируем. Журналисты будут запытываться про депутатов палаты представителей, как вы обороненные. Кто с будет смеяться над тем, что кто с пришел в масках, не в масках, але все это не есть обороненность и не ма отчувание разумение, что, в принципе, те «я разношу заразу», те «я могу заразиться». Все эти речи, в принципе, варто было бы проговорить внутри працавных коллективов. вот коли у нас нема сродку неким чином реально оборонить людей, мы должны думать про то, что люди повинны асенсованы, информ... подрыхтованы, робить выбор «я иду туда, я не иду, я люблю это, я не раблю. Спасибо, Павлюк. Пожалуйста, я прошу поднять руку, кто еще хотел бы что-то допол дополнить и прокомментировать. У нас сейчас такой завершающий блок добровольный, как и пожалуйста. Я еще хотела обратить внимание коллег еще на один нюанс, который, мне кажется, тоже очень важно сейчас проговорить, продумать в своих редакциях, то, что касается, скажем, наших дальнейших стратегий и планов вообще работы, в принципе, потому что сейчас очень... Хороший момент, действительно, подумать, отказаться от репортажей, но чем мы их можем заменить? Очень много разных инструментов, которые нам придется осваивать. Вот сегодня мы осваиваем Zoom, завтра мы будем осваивать что-то еще. Мне кажется, что очень неплохим выходом ситуации сейчас были бы хорошие классные подкасты, чего в Беларуси на самом деле очень мало, и это могло бы сработать здесь. Uh, мне кажется, что нам не хватает сейчас, я не вижу, по крайней мере, теллинга в таком хорошем смысле, да, и про uh, коронавирус, и про другие вещи, которые сопутствуют тому, что на, на, на фоне чего мы сейчас живем, Мы а живем мы, к сожалению, сейчас с коронавирусом, а фоном идет все остальное. Uh. Мне кажется, очень важным сейчас говорить про возможности, связанные с развенчиванием фейков. Да, на фейках хайпуют одни, но тем не менее на развенчивание фейков сейчас могут заработать каждые редакции. И да, фейки есть очень, но ну, откровенно топорные, есть, конечно, сделанное лучшее, тем не менее на них ведутся, до сих пор ведутся очень много людей, мы видим это по социальным сетям. и ну, Было бы неплохо, если бы э, редакции в том числе брали на себя ответственности по работе с фейками, связанными с этой темой. Ну и, на мой взгляд, еще очень важная история, про которую я хотела сказать, это у нас очень много внимания уделяется цифрам, но эти цифры в основном про... Заражение и про смерть, и мы действительно очень мало понимаем э, эти цифры, вписаны в контекст, про это Артем сегодня говорил, и у нас очень много, мало специалистов, которые эти цифры умеют э, интерпретировать э, вот из того контекста, который есть, да, вписывать его в контекст. Поэтому здесь, мне кажется, тоже такое поле непаханное для медиа, для журналистов. Спасибо, Янина, большое. Я хотела дать сейчас минутку сказать, что как раз, что касается подкастов, есть мнение, что подкасты слушают исключительно по дороге на работу, но на самом деле, мне кажется, что сейчас, в то время, как онлайн открывают всякие мероприятия и все остальное, человек имеет возможность во время готовки либо зарядки слушать эти подкасты. Ну, и, и тут... Сейчас работа дома. Да, и нужно как-то немножечко отвлекаться и и во время там, той же утренней зарядки ты прекрасно слушаешь подкасты. На самом деле я хотела вот перед тем, как передать слово Артему, что касается контента, да, советов каких-то, то хотела сказать, что пресс-клуб запустил, подкасты на регулярной основе, вы можете найти сейчас ссылочку у нас на сайте во вкладке подкасты, там есть ссылка на наш канал в SoundCloud, скоро мы выйдем на все остальные площадки, там есть один подкаст, понедельник будет второй, сейчас прям солью информацию, он будет с Татьяной Ткачевой. Вот. Мы э, надеемся, что новые форматы, в общем-то, они имеют право на существование. Ну, мы сейчас послушаем вот мнение Артема. Пожалуйста. Я совсем коротко хотел сказать про подкасты. Вы знаете, я, правда, это данные, которым, может быть, уже сейчас 4-5 дней, но платформы, распространяющие подкасты, сейчас я видел, публиковали данные о том, что наоборот интерес к подкастам неожиданно падает. То есть, вот с точки зрения логики, можно было бы ожидать, что сейчас это будет самое то. Uh, но, к сожалению, вот цифры замера аудитории показывают, показывают обратное. Может быть, это связано с тем, что uh, чисто психологическая модель восприятия подкаста, которую ты слушаешь, значит, по дороге на работу в наушниках, отличается от модели восприятия подкаста, который у тебя uh, существует фоном, пока ты готовишь курицу. Uh, может быть, что-то здесь надо подумать, не знаю. В общем, короче говоря, я... Думаю, что, может быть, сейчас, если запускать подкаст, простите, Алла, я ни в коем случае не хочу сказать, что вы что-то сделали неправильно, а, но, может быть, запуская сейчас подкаст, стоит подумать о том, как меняется модель его потребления и как-то под него подстраиваться. Совершенно неожиданно вот здесь, в, в Великобритании, совершенно неожиданно в эти дни абсолютно выстрелило, казалось бы, уже скончавшееся FM-радио. И выстрелило оно здесь, э, как предполагают люди в этом, разбирающиеся больше меня. А, потому что оно создает э, иллюзию интерактивности, а, а где-то местами это и не иллюзия, а прямо вот реальная интерактивность за счет звонков, да, а, и еще за счет того, что оно бесконечное. А, то есть вот у вас нет такого ощущения, что если вы пропустили первые 10 минут, то вы, значит, потом уже ничего и не поймете. Не знаю, пока что это все не более чем догадки, но а, вот чистое измерение, а, измерение аудитории показывает, что... Вопреки ожиданиям, к сожалению, подкасты не выстрелили в разгар карантина. Почему? Не знаю. Спасибо большое. Мне кажется, что что касается разных форматов в разных странах, это работает тоже немножко по-разному, потому что радио имеет совсем другие традиции в нашей стране, чем, например, там в той же Европе. Что, что такое радио, например, там в Германии или во Франции, это совершенно другой авторитет и доверие, чем в Беларуси. Я передаю слово Павлюку, была реплика, пожалуйста. Ну, я бы хотел отвукнуться на слово, то, что сказал Артем. У нас есть недоход подкастов, как таковых, и на гэтым рынке их мало, и тому мы часто слушаем подкасты чужие, это один момент. А другий момент, мне подается, что подкасты не заменяют інші форматы, я не могут их додавать. Потому что интерактивность вот такой разговор, как сегодня у нас, например, она так самая корыстная. И сейчас э, есть форматы, которые дают мощность людям удельничать в разговоре с некими селебрити, с, с некими ведомыми особами, которые э, люди отримали сидящие э, дома, чтобы их можно глядеть виды, задавать вопросы, разговаривать с людьми. Э, можно шукать разные форматы, и подкаст – это один из них. Mm -hmm. Спасибо большое. Я прошу поднять руку, просигнализировать, кто хотел бы что-то добавить, дополнить. Из имеющихся, по-моему, кстати, что касается э, звуковых форматах онлайнер, э, Александр, поправьте меня, по-моему, вы же работаете уже с этим, как у вас с аудиторией? Ну, экспериментируем. экспериментируем. Я, я, я прихожу, в... да, он, мы себе сделали вот студию там у меня за спиной, мы записываем, то есть, ну, я как гость пару раз участвовал, поэтому у меня нет, к сожалению, даты никакой по этому поводу. Ну, пробуем, да, с разным успехом, вот, ну, пока что была, сейчас ежедневно есть цикл таких социальных, то есть все, что касается курсов, денег, гречки, это все очень хорошо залетало. Спасибо. Видите, такой недостаток общения, когда мы уже с основной темы переключились на подкасты, на форматы, и нам просто интересно узнавать, а что, как, у кого. Вот. А потому что сейчас вот, извините, на в... вирус... Деньги, торговля, оно, оно все на него навязано, поэтому можно сказать, конечно, что мы пишем только о коронавирусе, но на самом деле, ну попробуйте, напишите о чем-то другом, что сейчас важно является. Проблема. Я хочу сказать большое спасибо сегодняшним нашим многочисленным, но с очень прекрасным спикером за то, что они потратили свое время и поучаствовали в сегодняшнем онлайн-видеотоке.